И снова, здравствуйте, дамы и господа, с вами, как всегда, Олег Алавгудвин. И мы проходим специальный мануальный массаж. В данном случае проходим массаж шейно-воротниковой зоны спереди, когда пациент лежит лицом вверх. Значит, что мы делаем? Начинаем с грудных мышц. Большая грудная мышца, малая грудная мышца идут к руке. Если у человека, мы проверили, бывают плечи, плечи развернуты вперед, это значит, эти мышцы сокращены. Их надо расслабить. Берем мягко рукой и отводим эти мышцы в сторону. Дополнительно, это практически лимфодренажный массаж. В подмышечную зону мы уводим лимфу. Можно прощупать эти пучки и конкретно проработать с ними индивидуально вводим в сторону от центра в данном случае к периферии метод релизинга также можно применить если мы видим что прямо вот мышцы как надуты да спазмирована то берем ее и поперечно растягиваем это движение идет медленно и мы я сейчас быстро показываю это там буквально Две-три минуты надо держать, и мы видим, как она потихонечку выползает из нашей руки и отпускает ее. И также можно растянуть ее и продольно. Проходимся по всем мышцам. Далее передняя мышца шеи, вот она ярко, ярко выражена обычно, всегда ее видно. Она идет под ключицу. А здесь крепится к, задней части, к передней части черепа. Вот с ней надо тоже аккуратно. Мы ее вот таким же методом растяжения лизинга растягиваем. Можно отдельно ее там слегка промять. И растягиваем. Все это можно делать стоя. Так и сидя. Лестничные мышцы также аккуратненько проходим. Тут очень много лимфоузлов. И в принципе есть сонная артерия, болезненные места. Поэтому здесь сильно не делаем. Растягиваем мышцы дальше. Вот они по очереди идут. Да? Методом скручивания. Кладем для этого голову. Ровно, чтобы шея была относительно тела человека. Подворачиваем свою руку под череп, а предплечьем упираемся в челюсть. Разворачиваем таким способом вот сюда. При этом в плечо давим в противоположную сторону вниз. Получается движение вот в плоскости перпендикулярной телу человека. Натягиваем ее. Далее руку переставляем на височную часть. Давим в плечо теперь по 45 градусов, то есть движение идет вот туда, то есть оно такое вот спиралевидное и растягивающее, раскручивающее движение Можно видеть, как натягиваются эти мышцы Следующее движение, мы руку переводим на череп, вот лежит на черепе, да, а здесь захват с той стороны черепа И давим в плечо теперь вперед в тело, ну практически не параллельно, да, но ну, где-то градусов под 10 от оси тела. То же самое проделаем, соответственно, с противоположной стороны. Просто быстро продемонстрирую скручивание перпендикулярно телу под 45 градусов относительно тела и 10 градусов относительно оси тела. После этого Проминаем заднюю часть мышц Вот таким мягким массирующими движениями вверх При этом все наши движения идут на декомпрессию То есть мы череп стараемся подальше отодвинуться от головы Заканчиваем движение под черепом Делая из рук такую тарелочку как бы да? И под сосцевидные отростки, пальчиками допираемся в эти точки, мы слегка так по очереди играясь, натягиваем их, и у человека видно, что идет от расслабления, как бы мышцы здесь отпускаются, вот, слегка покачиваясь, такие микродвижения. И уходим волнообразными движениями через волосы, Накладываем большие пальцы на лоб и по линии роста волос. Возвращаемся обратно. Убираю лимфу. С движениями. Лимфа течет спереди, за ушами, по черепу, вот сюда. И по большей части уходит вот в пучечную зону. Поэтому я так тоже вот мягко -то прокачиваем С легкой вибрацией. На лимфоузлы, вы помните, мы не давим. Следующий проход. Заходим руками поглубже под грудные позвонки, делаем из них вот такие два ребра и начинаем вибрировать, вытягивая руки на себя. Центр ослабился. тут шея прямо максимально тянется. Опять же наше движение заканчиваем на голове. Возвращаемся обратно. И теперь браться будет э, немножко другая по очереди. Качательная, так скажем. Раскачиваем позвонки в сторону. Это очень хорошие приемы для подготовки к дальнейшим манипуляциям мануальным. Когда мы будем ставить позвонки на место. Но это вы увидите. У нас на тренинге По специальному мануальному массажу И мануальной терапии Поэтому не теряйте, звоните прямо сейчас Записывайтесь к нам на тренинг Чтобы понять, как это все делается на натуре И сразу вы смогли это все внедрить в свою жизнь В свою практику Потому что здесь мы вам поставим руки Здесь у нас только практика, практика и практика Мы все отрабатываем на практике Без излишней териотизации. Вот Есть такой астепатический прием Когда вот мы опять наложили пальчики Да? И медленно тянем вот на себя вытягиваем позвоночник они так делают примерно минут 15 считается что за время этого вытяжения потихонечку все косточки все позвонки встают на место организм вспоминает свое первичное состояние ровно идеальное. и потихонечку приходит на место При подготовке к манипуляциям мануальным еще используется прием тракция. Тракция это вытяжение. Я вам покажу. Под черепом кладем руку, да? как бы вот на перепонку, чтобы увидеть, что вот череп, вот он, видите, вот отдельно лежит. Второй рукой беремся за челюсть. Для этого должны быть губы, зубы сомкнуты. Смыкаем зубы. Чтобы мягче взять, берем мякоть в ладони да, или мякотью предплечья, чтобы было не больно. Тянем первое на себя, вытягиваем. Второе вытяжение это вверх под 45 градусов. Потом вытяжение под 45 градусов в сторону. Флексия и ротация. И под 45 градусов в другую сторону. Для этого у нас... Надо следить за тем, чтобы кончик носа всегда находился на линии позвоночника. То есть даже если вы поворачиваете, да, вот он все равно находится на линии позвоночника. Небольшой элемент тараста покажу, когда позвоночник уже расслаблен. Дергаем на себя. Также в этой позе очень хорошо проверяются сами позвонки. Ротированы они или не ротированы, или вышли куда-то в сторону в бок. Для этого мы в боковые отростки упираемся пальчиками и мягко поворачивая, покручивая, сравниваем слева и справа, где какой позвонок сдвинут, упирает, голова, голова расслаблена, мы ее руками придерживаем, да? а щупаем пальчиками. Щупаем астистые отростки. Они должны быть также поворачивая, прогибая голову. Они должны быть, естественно, на одной линии. Все асистенты русские выпирают на одной линии. Так, ну вот на этом мы закончим такой э, массаж шеи лицом э, кверху пациента, да. И дальше мы перейдем либо к массажу э, молочной железы, либо к массажу лица. Но об этом в следующих видео, либо у нас на тренингах. Лучше не смотрите видео, лучше приходите на тренинги узнайте узнаете все равно гораздо больше. А с вами был Олег Алавгудвин, великий популяризатор массажных технологий на всем русскоязычном пространстве интернета. Не забудьте поставить лайки, подписаться на канал и поставить себе, включить уведомления, колокольчик, чтобы узнать о новых полезных видео. До новых встреч, друзья!